Ну что, мы вышли на острова сан блас Ракушка. Ты даже не услышала, что я, я тебя на лапшал. Короче, мы в Пассифике, а не в Атлантике. Мы... Идем на Лас-Перлас. Лас а ты же, наверное, не знаешь, как переводится раск. Лас-Перлас. Устрицы. Мое любимое. Короче, это жемчужины. В общем, мы уже вышли и туда идем. Архипелаг Лас-Перлас находится в 40 милях от Панама-сити. Это то расстояние, которое легко покрывается за один световой день. То есть, если мы выходим где-то в 8 утра, то, наверное, уже после обеда мы будем на месте. Дует здесь северный ветер, поэтому во время нашего путешествия будет комфортный ветер сбоку. Вот такой здесь в океане тихом яхтинг. Видите, ни ветра, ни волн. Тихий. Мы решили стать на самом первом островочке от входа. Это Исла Пачега. Здесь шикарные пляжи, и никого нет. Следующий маленький островок называется Исла-Барталаме. Стоять возле него не очень комфортно, так как болтает, но остров стоит того, чтобы его посетить. Красивые, Жуть! Дина, как всегда, пошла собирать ракушки. И, а здесь вот такой вот красивейший пляж. барку наша стоит здесь. Очень красивый остров, очень красивый. И он необитаемый, здесь никого нет. Огромные, это просто пипец. Тут какие-то XXXL все. И у меня нет времени объяснять. Их? Ну, сколько-то есть, они просто все огромные. Судя по запчастям, от некоторых посмотрю на это. Что там за размер ракушки? Ну да, я потом покажу Какие-то новые виды каури, еще не поздно. Шикарно, что здесь камни идут в перемешку с песком. Конечно же, я вам буду показывать и рассказывать про все острова э, архипелага лас Но э, сразу хочу сказать, что они очень сильно отличаются от э, того, что есть в Атлантической части. Потому что, во-первых, они все высокие. Во-вторых, посмотрите, какие на них растут деревья. А на Атлантической части там только пальмы. Хотя здесь это все, конечно же, тоже тропическое, но оно внешне отличается. Здесь это больше, мощнее и вообще все очень круто. И еще здесь очень высокие приливы и отливы, поэтому нам приходится тузик постоянно перетаскивать. А если его вытащить на отливе, потом его придется тащить очень далеко назад. Поэтому, когда вы езжаете на берег, этот момент обязательно надо учитывать. А с баночкой местного пива вообще прекрасно. Вообще шикарное место. И нас еще ждет много таких впереди. Тут происходит большая вечеринка у раков ошельников Они меняются ракушками, общаются, дружатся и показывают мне все свое видовое разнообразие. Посмотри на этот движ. Ну все, я побежала дальше. Смотри, что я нашла. Ладно, покажу тебе. Я когда собирала стихи, накупила книжек и очень мечтала найти вот этот вид ракушек да каури какие-то, не помню конкретное название. Они да, они с пупырышками, видишь, такие красивые. Прикольно. Смотри с обратной стороны. <связывающие> да. Вообще. <связывающие> ну и далее переезжаем на самый популярный остров. Архипелага Лас-Перлос из Кантадора. Здесь куча отелей и вообще цивилизация. Смотрите, народ, какая тема. Вот два судна стоит на берегу. Я попробую сделать так, чтобы вам... Это было видно Левая это заброшенный уже там Я еще был там в пятнадцатом году, он здесь стоял А справа Это короче баржа, которая привозит товары И там есть такая у этих барж тема Он приезжает к берегу И открывает нос И полностью выгружается туда. Машины выезжают То есть это именно такая, как паром такая баржа И разгружает товары, которые Нужны на остров И вот он встал на берег Пришел отлив, и он полностью стоит на берегу, полностью. Когда придет прилив, он снимается с пуза и выезжает. Ну вот мы. Это самый густонаселенный остров, который здесь есть. Шикарнейшая бухта. Где стоят лодки, и вот так вот здесь красиво. А вот там, за этой скалой, вот так вот. Маленький, очень красивый пляж. И вот только что было солнышко. И вот смотрите, какая к нам погода пришла. Нельзя сказать, что это просто райская погода. Но обычно дожди здесь идут недолго. Поэтому есть некоторые обнадеживающие факторы, что это лить вот так вот долго-долго не будет. Но посмотрим. Но сейчас вот дует прямо сильно. Ну, вот этот вот дождь еще сейчас идет, причем он идет здесь, локально, такими маленькими участками. А у нас спереди уже светит солнце. Но там еще один идет дождь такой посерьезнее, то есть вот если бы сейчас посмотреть, вот увидите на пляже светит солнышко, а вот там начинается новая волна. Поэтому я стою, ну так контролирую, хотя мы стали хорошо переживать нечего. Хотел дроном полетать, поставил дрон на палубу, стоит падла, мигает красненьким, а все почему? короче пишет in non fly zone и потом я вспомнил что здесь прямо возле нас аэропорт такой маленький ушлепский аэропорт который сюда привозит туристов все отключаемся ну что едем на пляж большое я имею в виду сейчас мы сюда какие тут зеленые камни ты на могилку полезла Нет. я думаю что когда здесь хайтайд то вся эта пещера закрывается водой вот такая вот тут история. Дина полезла по камням там шарится. А Тузик нас вот так вот плещется. Мы бросили ему якорь. И мне кажется, вот так вот это самый оптимальный способ. Намного лучше, чем если бы он был тут на берегу. Видите, как волна заходит. Его бы здесь, конечно, сильно болтало. Ну что, наверх по камням. Красивая бухточка И вон еще один пляж каменный. А что это такое? Столб был да? или маяк какой-то? А? Куда? Через 20 метров? здесь прекрасный пляж но он из гальки я так понимаю, что все, что связано с галькой Дини не подходит по причине того, что здесь все, что из ракушек все разбивается и вот нету возможности у нее ничего собрать но зато сюда можно прекрасно выехать здесь очень хороший на пляж доступ и вообще здесь нету волны там видели, какая волна большая здесь посмотрите а все потому, что закрывает вот эта вот каменная гряда, вот этот маленький пляж. И сюда есть прекрасный выход. Поэтому я сейчас заберу Дину, и мы поедем обратно на лодку. В принципе, мы здесь на пляже все посмотрели, а вы все увидели. Ну что, как тебе? Почему не нравится? Ну, мы ждать не булыжники, ничего нету. Лысое все каменистое. Булыжники красивые. Я несколько очень красивых камней сфотографировала. Вот это та штука, которая на берегу стояла здесь. Ну все, теперь уходим от цивилизации. Больше нас здесь ничего не держит. Мы идем на Исла Чапера. Это остров, на котором никто не живет. И мы будем уже далее на диких островах. Так, вот мы пришли на очередной остров. Наш здесь погодка решила сегодня не радовать и такой легкий дождик моросило время перехода. Но ну, основная туча ушла вот туда. А вот оттуда идет уже, там же просветы есть, нормальная погода. Посмотрите, какая великолепная бухта. А вот там вот красная точка, это Дина погребла на берег. Потому что, как известно, ракушки сами себя не соберут. Она сказала, что здесь она не делает большую ставку на вот то, что вот там вот происходит за мной. Но, тем не менее, у нас есть возможность выйти на такой прекрасный пляж и провести там какое-то время. Сейчас скинем тузик. Кто так нам плывет. Это к нам плывет Пискадо или Мариско? Ну как тебе? Нормально Там есть что собирать? А? Есть что собирать? Ну я несколько нашла Поместилась там еще на приливе нормально Жопу себе подчухала Обкорал? Нет, об камушке Инна, скажи, что у нас за миссия? У нас миссия снять авиабомбу, которую я видела, пока плавала на пляж. Авиабомбу? Авиабомбу? Да, как под водой, причем практически у берега. Ну, как я ее нашла? Плыла на пляж со своими ракушками. Видела ската и авиабомбу. И тебе что больше впечатлило? Ну, меня авиабомба, конечно, больше напугала. Ну, типа, стрёмно над ней плавать. В общем, мы сейчас, сейчас, к... сейчас к ней и едем на тузике. Сейчас знаком, скинем, посмотрим. Но в любом случае этот пляжик прекрасный, смотрите какая красота. Запрыгнешь? Понял где да, да, да вот вот вот там вот, прям а -а -а. возле берега. Ну да, о том и речь. но это близко но там все видно должно быть. Класс. Так, ну все, вон наша лодочка стоит, Опа. готова? Я да. Мы сделаем. Мы сейчас поставим точку на наших часах. Да я и так знаю, где это здесь. понятно, но это не о тебе, Она это куста. это о часах. Не, GPS локация сильно лучше, чем точка напротив кустов. Мне подходит и точка Вот этот наш шикарный пляж, посмотрите, какой ширины огромный. но сейчас еще лоу tight поэтому Вот там у нас стоит наша лодка. Здесь у нас плавает наш тузик на якоре. Вот там камни. Смотрите, какая красота. Дины следы, которые оставлены ею, были с прошлого раза. Пляж просто офигенный. Очень круто. Очень круто. А мы с собой на пляж взяли бутылочку красного вина и ее сейчас прикончим. Все, Смотришь, как за ним плыть, теперь будешь я. плыть. Ты телефон из кармана достал? Ну и да. Ладно, плыть далеко. Ты помнишь, как мы заходили, он по колено был? Да, помню. Ну все, и знаешь. Что? тихий. Это тебе не, тут тебе не там. Он оно, Джизус! <laughs> какая неудобная ситуация головой. <laughs> Ну ты подъезжай сюда, ладно? Моя очередь снимать. А далее мы переходим на якоринг между Исла Чапера и Исла Мога-Мога. Тут большие течения, потому что есть между островами узкость. И здесь получается такой акселерейшн скорости воды. между островами Чапера и Мога-Мога, и мы переходим на южный якоринг острова Мога-Мога. Официально здесь, где мы стоим, якоринга нет, но акватория позволяет сюда встать. Но есть один момент. Обратите внимание на вот эту мель, которую видно было хорошо с дрона. Так вот, она на карте абсолютно не обозначена. И в нее можно хорошенечко заехать. Здесь реально мелко, а на чарт плоттере она полностью отсутствует. Ну вот мы приехали сейчас на остров, который называется Мого-Мого. Здесь есть небольшой свел, который сюда заходит. Нельзя сказать, что нас там как-то сильно качает. Ну, в принципе, не самое здесь условие. Ну, вот прямо супер-супер. Ну, зато здесь красиво, пляжик офигенный. Вот сейчас мы тут пойдем на берег и будем смотреть, что здесь происходит. какие здесь пляжи во-первых он огромный то есть сейчас лутайд и вот это вот все практически заливается водой и если вот мы стоим вот наша лодка вот это вот все скоро скроется потому что глубина здесь э, приливы отливы 6 метров и практически это все уйдет под воду Будешь недоволен. ты стала собирать большие и тяжелые ракушки Хорошо. Обратно. Ну, смотри, какой камень красивый. Я еще и камни стала собирать. То есть есть шанс, что мы будем плавно погружаться под воду. Смотри. О, нет, штритон Да, это какой-то из тритонов. Ну, непонятно, какой. Ну как, тебе нравится здесь вообще? О, да, но очень жарко. Мы в обед вышли. Я обычно в обед никуда не хожу. И вот так мы шли по вот этим вот каменным джунглям. И вот, смотрите, куда мы пришли. Выходишь из-за камней, а здесь песчаный пляж. Маленький, но очень симпатичный. Полезли, посмотрим сверху на него. Прикольный пляж. Я хочу его. Давай. Но я думал, что ничем не будет отличаться. Ну, сокровищами здесь и не пахнет. А чем пахнет? Ну здесь морем пахнет. Здесь же никто не живет, чтобы чем-то другим пахло. Я бегу мазать нос. Я надеюсь, ты это брать не будешь? Нет, я это брать не буду. Дай понесу хоть чуть-чуть. А вот тут посмотрите, какое количество вот этого черного песка. Поснимаем? Вот да, сейчас чтобы... Блин, какая красотища. И шарики, шарики. А вот эти шарики, это крабы катают, когда норки копают. Вот у него там под вот этим вот камни сердечком норка. Красиво. Да. И здесь вот именно вот только в этом участке вот этот вот черный песок. Как они здесь такие получаются? А как тебе вот эти нериты? Интересно, они съедобные Да, нериты, конечно, съедобные Да, да. Ну, тут есть. они прям большущие, видишь, чисто черные такие Ну да, они обычно сильно меньше У меня по другой размеру. породы обычно угу. Теперь мы берем вот этого вот красавца Сейчас за него прикручу еще все пропеллеры быстрые И покажу, как он летает Вот такая штука, вот такая Офигенный остров, офигенный пляж а я занимаюсь своими развлечениями. Кстати, сейчас открою баночку пива. Дина, где пиво? Спрятала в сумке в розовой сумки. Ну, вот мы сейчас подошли к нашему Тузику. Сначала мы идем по Давайте вещи и побежали к тузику. Да, забираем вещи, но здесь эти мухи, это, конечно, ад. Да ну, они а на ад, лицо это садятся, читроссы. это просто отвратительно. А нет, это не читросы. Короче, наш тузик сейчас стоит на том же месте, где мы его оставили, но вот прямо сейчас начался прилив, и у нас сейчас 15.40. Я вам там через пару минут мы посмотрим на э, прилив на отливную таблицу Панамы. И сделаем коррекцию, насколько здесь отстает тайп. Потому что сейчас его самая нижняя точка. Слушай, так мы еще отлив происходит. Смотри, у нас Тузик стоит на дне. Еще здесь какое-то количество вот этих мух конченых. Они летают и все время садятся на лицо. Это ужасно. Но если отойти туда на пляж, то их, конечно, там сильно меньше. Тебе нравится здесь? Я уже готова двигать, двигать на лодку, на лодку да. Вот он, Дины улов Попробуйте. Попробуйте. Еще один Только что. Ну, Часть из них уйдут в водичку обратно Это я так, для коллекции Для фотографии Но Часть останется Тут все очень крупное Большие вот эти уйдут. Да, эти виды кстати, кстати, жалко вообще. Может ее кому-нибудь Вот эти части уйдут. Камушки останутся. Камушки в коллекции. А мелкие пойдут в работу. Ну, не все. Ну, маленькая их часть. Сейчас посмотрите, вот там, где мы ходили, все находится под водой. То есть остались вон деревья, которые даже стоят из воды. И, собственно, все остальное Это просто маленький кусочек пляжа А все, весь большой пляж ушел Какое течение мы стоим Вот лестница у нас спущена Мощно Так, вот мы идем сейчас У нас тут Дина рулит И, Извините, вот мы едем сюда Вот здесь вот риф, нам нужно его обрулить Руля, а руля и педаля. Ты мой бой. Ты мой бой. Ты чуть бой. Ты мой бой. Ты мой бой. Ты Дина бой. Ты мой бой. Ты мой бой. Ты мой бой. Ты мой бой. Ты мой бой такая маленькая банка но сейчас здесь полный прилив мы стали на 10 метрах просто чтобы когда будет отлив чтобы под нами было там метра 4 5 может быть у нас дина недовольна ситуацией, потому что мы стоим у нас такой ветер если если бы я не был ну, 20, наверное. если бы я не был лысым то наверное бы волосы бы у меня такие были горизонтально просто стояли единственное что вот вы видите здесь волны зато нет поэтому будем стоять на хорошем ветру окошки открыты вентиляция вот такая и так как мы сейчас стоим на хай-тайде мы ждем латает вот этот остров мы ждем когда он подойдет к нам ближе чтобы далеко не ездить Будем экономить топливо. Сменила траекторию. Все окей. Ну вот. Мы приехали на этот прекрасный островок. У меня коктейльчик. Сейчас я вам покажу, как он здесь выглядит. Но здесь, конечно, приливы отливы огромные. Смотрите. Вот это все, это, конечно, все песчаное дно. У нас на таком не валяется якорь. А вот там вот видны камни. Я туда подойду немножко попозже, вам все покажу. Ну, а здесь вот видно прямо дюна. Сейчас я полезу на самый верх. И самого верха покажу и дроном полетаю, как здесь все прикольно. А там Дина занимается сбором своих сокровищ. Ходит в приливе и собирает всякое полезное. Я у Дины слышу какой-то непонятный восторг, и непонятно, почему этот восторг, собственно, есть. Но сейчас, я думаю, я подойду ближе, и она все расскажет. Что ты там кричишь? Я что? кричу, что я готова тут стоять неделю, как минимум, потому что тут просто что-то невероятное. Вот это вот все должно быть обработано. И, судя по всему, мне одного дня не хватит. Завтра полдня классно. постоим еще, потом пойдем. Посмотри, вот это вот все идеально просто. Ты видел, сколько я сюда гребла? Это да просто. Я видел, плыло. это просто ужас. Полчаса, наверное. Ну, наверное. Но я, кстати, потом и так начала плыть и прям два раза быстрее поплыла. Ну, тут течение пока самое большое, с которым я сталкивалась за последнее вообще время. Ну, ладно, не отвлекай меня. Ракушки сами себя не соберут. Серьезно, тут восторг просто. Я потом покажу сводочку. Ну что, народ, несмотря на ветер, идем на эти живописные камни. Причем такие прикольные камни, ну, это все дно. То есть вы понимаете, да, что это все находится под водой. И здесь даже видно рельеф дна. То есть вот эти парханы на дне. Очень круто выглядит, то есть вообще прямо шикарно. Ну и вон наша лодочка стоит, и вон наш тузик плещется. Конечно, кто в курсе дела отливов приливов. Ну, потому это не интересно Но лично для меня Хотя я как бы уже в курсе этого Ну, совсем Мне всегда это интересно Потому что это реально, блин, офигенно Это завораживает, как столько воды Миллионов тонн воды Уходит в разные стороны То есть для меня это всегда такой вау-эффект Вот у нас тут Вода, оставшаяся при отливе Здесь даже есть какая-то живность Но вся рыба, конечно же, отсюда убегает Bye. смотрите который вот этот был большой стала вот эта маленькая полосочка вода поднялась там метра на 4 уже и скоро она поднимется и почти вся эта гряда которая слева уйдет с горизонта будет маленькая полосочка суши вот так вот стоять в акватории с приливами отливами и сильным ветром Мы собрались сейчас поехать на остров собрать дров Потому что у нас сегодня будет барбекю на вот этом прекрасном острове. Вот на вот этом. Но так как там дров нет, придется импровизировать. Поэтому мы поедем вон туда, за дровами. Тузик у нас стоит на якоре, плавает. Наша лодка вот где-то там. Как вы понимаете, у нас здесь сейчас отлил, лоу-тайп. Вот это вот все, это то, что было под водой, но вы уже в курсе. Здесь еще достаточно скользко. Так, вот у нас первое бревно. Костер будет большой, шашлыков много. О, сюда сдвинуть можно. Ничего так. Берем. Что ты не взял небольшое бревно? Пока похоже на то, что человек сачкует. Я думаю, что... Это для шашлыков. Самый Изъедено караедом. Короче, как вы поняли, мы сейчас собираем дрова. и Это позвоночник, судя по хрусту Короче, и везем это все на вот тот остров, где у нас стоит там лодка и вот эта вот горка. это раз вот еще я думаю нам большие уже не надо надо вот таких вот набрать еще и все еще пару пальмей и... а еще Дина попросила она вот тут вот крабика случайно забрала мне этого крабика нужно вып... Ой, выпустить на волю и я сейчас приду туда, где тайт, в принципе, так быстро не доходит, чтобы он сразу здесь под водой не умер. Ну все. У меня есть даже видеопруф того, что крабик был отпущен на волю. Я сачку, я сачку. Нет, не сошкуешь да, вообще. Взял, у нас в... У нас все хода записаны. Ну вот мы загружены. Okay. а я туда потом навалюсь. <звы> <звы> выкали себе глаз <звы> <звы> у нас по пути начал глохнуть мотор <звы> есть подозрение что у нас заканчивается топливо но мы уже находимся, ну, прямо очень близко к берегу, поэтому уже не страшно. А вот было прямо страшно посредине заглохнуть жопа вообще. Короче, мы уже подъезжаем. Сейчас, я секундочку, я поснимаю и помогу. Ну вот у нас бревна наши выгружены и в целом мы готовы к тому чтобы что-то вкусное начать жарить а у нас замаринованное мясо и сейчас у нас будет шашлык вкуснющий вкуснющий шашлык да я вижу здесь вот эти вот пулы классные. что ты показываешь 재미, что дерево